Ну вот, и НЛО прилетел на Землю. Первый контакт с инопланетными существами начинается. Как будем контактировать с ними, дорогие зрители? Всем привет, дорогие друзья! Посмотрите этот необычный видеосюжет до конца, оставьте комментарий, лайк или подписку. В общем, мы с вами уже давным-давно занимаемся этим необычным, э, можно сказать, э, интересом. И так случилось с нами необычное такое, знаете, явление, когда мы приехали э, в запретную зону, где вообще никого не впускали. И мы встретили в поле, уже проехали километров 20, а даже... Чуть-чуть больше. НЛО, которое находилось в поле. Посмотрите, поле прям чистое. А взять то, что это было не так давно, я был в шоке. Мы пытались с Алексом наладить контакт с этим необычным НЛО. Это золотистый, необычный. Крутился по часовой стрелке. Удивительно то, что время на часах, которые были установлены у меня на руке, в общем остановились. Телефон, который также был в руках, также завис. Удивительно, этот объект НЛО давал необычные помехи, но, слава богу, камера, которая была у меня в руках, также все засняла. Посмотрите внимательно, может вы видели такой объект и он вообще появляется только в горах. Удивительно то, что через несколько времени этот объект просто... Улетел в небо, но как будто нас ждал. Но суть в том, что это случилось прямо у нас под носом. Но это еще не все. Эти кадры также были сделаны уже в США, но удивительно то, я честно не мог поверить своими глазами, что этот объект мог прям прилететь в город. Если у вас есть какие-то наподобие видеосюжеты и вы лично видели эти объекты, давайте мы с вами разберемся. Вообще люди считают, что это фейк, допустим. Но посмотрите тень, куда падает. И то, что происходит, это Необычный видеосюжет, да, все говорят, нарисовать НЛО очень легко, но вы попытаетесь В общем, говорят, что легче, наверное, снять НЛО, чем нарисовать Я с вами согласен по многим причинам Но суть в том, что этот кадр был сделан в Нью-Йорке в 2019 году на одной очень высокой башне Множество очевидцев видели эту картину и видели, что в этом объекте было множество необычных ярких огней, которые издавал даже этот НЛО. И даже был звук, который не успели они заснять. Много чего скрывается в, в городе. Но суть в том, что вы видите туман, пришел, и этот объект еще был. Но после этого... Случилась необычная помеха, резкая вспышка и у множества людей и где они там находились, случилось с телефоном и даже с радиосвязью. Просто прервалось где-то на 2-3 минуты. Конечно, все это восстановили, но вот такие необычные объекты они импульсивно дают о себе знать. Но это еще не все. Вы, наверное, удивитесь, где этот был ролик снят. но давайте мы с вами поговорим. Как вы думаете, что вообще здесь происходит? Вы не поверите, но это Бермуды. Что на самом деле вы видите? Ничего, кроме объекта НЛО. Пассажирский самолет, который пролетал этот участок, встретил на своем пути необычный объект НЛО. Вообще на радаре его и не было. И диспетчеры также говорили, что к вам движется необычное облако с плохое природное явление. И он увидел, что в центре этого, можно сказать, просвета есть НЛО, который просто завис. Множество очевидцев видели, кто находился в этом самолете. Но никто не знал о том, что этот НЛО... Просто-напросто находился прям в эпицентре плохой природной погоды. После этого, когда самолет скрылся, на, можно сказать, острова, пришла ужасающая погода. Выпал снег, пошел град, появились два смерча и даже слегка был цунами. Как это объяснить? Никак. Потому что множество объектов НЛО, они воздействуют на нашу планету, а именно на атмосферу. И вот такие необычные природные, можно сказать, явления выдает этот объект. А вы как думаете, правда ли? На самом деле НЛО вытворяет с нашей планеты как хочет. Но и последний видеосюжет посмотрите. <свы> Как вы думаете, что за видеосюжет я вам заснял? Да, мы были в одном еще страшном месте. Но суть в том, что вы не поверите. Когда мы с Алексом шли, он пошел снимать в другом месте, а я в другом. Случилось то, что никто не ожидал. Резкая такая необычная молния появилась. И резко у меня заболела голова и уши просто-напросто стало... Звук такой ужасающий И упал у меня, можно сказать, видеокамера Но суть в том, что этот объект я не видел Я вам серьезно говорю, я не видел этот объект То есть я пытался смотреть наверх, а камера еще снимала Вообще, можно сказать, очень странно. Путь. Мы шли, прогуливались, снимали то, что какие-то необычные явления, и тут появился этот объект. Я даже не видел, я вам серьезно говорю. Но суть в том, что этот объект рядом со мной был, и уши у меня так заложило каким-то необычным звоном, таким, знаете, э, блин, звонки. но очень тихий, прям резко заболела еще голова. Удивительно, но суть в том, что этот объект просто был невидим. Я, честно, не мог поверить своими глазами, что надо мной находится вот такой НЛО. Так еще находился он специально, он не улетал, пока я начал что-то бормотать и он просто-напросто исчез и улетел. Да, множество вот таких необычных обстоятельств бывают в таких местах. Нам говорили, что в этих местах происходят очень ужасающие кадры. И множество очевидцев и люди носят какие-то необычные стекла, которые видят НЛО. Оказывается, у меня камера, наверное, волшебная, если успела заснять этот необычный НЛО. Вот такие, дорогие друзья, видео, которые я вам заснял. Ставьте лайк, ну и подписывайтесь.